Я, на Я отлично О, вижу нас всех. Вы нас спасли, по крайней Все, мере, да? морально. А сейчас меня слышно? Приветствую всех. Здравствуйте. Это у нас Зайтуна, очень активная участница башкирской группы участников и башкирской википедии, а также участница тюркоязычного сообщества. Да, вроде бы все хорошо. Да-да, вот вот все слышно нормально. Вот. Нет? Итак, мы пришли после кофе-проекта. Да, постепенно мы подтягиваемся. У нас следующий доклад будет посвящен конкурсам, которые проводит Wikimedia.ru, либо является соорганизатором различных международных конкурсов, которые проводятся на глобальном уровне. Я как человек, который писал в свое время большую новую российскую энциклопедию, ну и еще некоторые другие энциклопедические издания, знаю, что вся эта работа делается, как правило, по слов словникам. Ну, не как правило, а так и есть. И в Википедии с самого начала тоже люди стали делать словники по самым различным тематикам. После того, как эти словники заполняются, у людей возникает какая-то определенная прострация, они начинают думать, а, о чем бы мне еще написать, потому что вроде бы все, что хотел, уже написал. И э, дальше появляется такой синдром википетинства, синдром красной ссылки. Человек видит красную ссылку, нужно как-то делать синий, а синяя ссылка, значит, просто сейчас существует. Вот. Потом на определенном этапе возникли конкурсы фактически. То есть участники, еще лет, наверное, 12-13 назад, Проводили, самоорганизовывались и проводили такой интересный конкурс, когда люди давали обещание. Вот, допустим, я напишу статью про какого-нибудь политика из Гондураса, вот, а ты напишешь, пожалуйста, статью про какой-нибудь там зеленый пункт в моей прямой какой-нибудь полностью. Это были такие вот такие конкурсы, и этот проект он был довольно популярен, ну, может быть, один-два года. Потом вот он как-то сам по себе это записывал. Потом возникла Wikimedia.ru, наша организация, в 2008 году, да? 2008 году, и в рамках своей деятельности стала Wikimedia.ru организовывать различные тематические конкурсы. И это такой, можно сказать, психологический прием, когда человек, у него появляется какая-то соревновательная составляющая. Он сам борется за первое место, либо хочет написать, возможно, больше и про, своих, про свою тематику, которая ему интересна. Может быть, даже поддержать коллективный какой-то порыв. И в этом плане конкурсы они постепенно все больше и больше завоевывали популярность. И сейчас, именно, Ру десятки, ну не десятки, но, по крайней мере, может, да, наверное, в год десяток уже будет конкурс, либо типа, участвует в международных конкурсах. И у нас самый главный конкурсом это Дмитрий Александрович главного города Роскоп на Дону. И он сейчас нам расскажет про те конкурсы, в которых участвовали... на уровне так сказать, международном всеми, всеми Википедиями. И одна из них, соответственно, становится русская Википедия, либо Википедия на языках народов России. Всего в конкурсах в этом году приняло участие 723 человека, 723 участника. Это имеются в виду Википедии на русском языке, участники Википедии на русском языке, и на Википедии на языках народов России. Из них 319 участников приняла участие, извините за тавтологию, в конкурсных в статейных конкурсах. Помимо статейных конкурсов, также проводятся конкурсы, посвященные загрузке фотографий. Их существует довольно большое количество, но два основных – это конкурс «Вики любит землю» и конкурс «Вики любит памятники». Это международные конкурсы, посвященные загрузке, соответственно, памятников культурного наследия всего мира и памятников природного наследия всего мира. Они проходят во всех, во всех Википедиях, все фотографии грузятся непосредственно… Все подряд туда грузить нельзя, туда загружаются только фотографии конкретных памятников. А, вот я, например, могу сказать, что в Чечне 50 памятников природного наследия. Я, наверное, может, быть даже здесь человек, благодаря которому все эти статьи написаны в Википедии на русском языке. Я не знаю, кто этот человек, но он написал про все 50 памятников. Я, я, не знаю, там, я, не, я не вспомню сейчас, я просто, когда делал большой срез статистики по памятникам природного и культурного наследия в разрезе регионов России, и статьи, которые есть в Википедиях. Я пришел к поводу, что Чечня единственный субъект Российской Федерации, который имеет стопроцентное покрытие. Для меня это было удивительно. Ну, это обусловлено тем, что это не очень много, а в других-то регионах там тысячи, и еще ну, еще другие факторы на это влияли. Но в целом это очень хорошо и важно. И, в принципе, они не иллюстрированы, не все не иллюстрированы, надо признать. Некоторые иллюстрированы, но не все. Так, ну далее дальше продолжим опять конкурсом. Количество созданных статей в конкурсах Википедии Вики было в этом году в этот отчетный год вот больше 10 тысяч, было загружено более 4,5 тысяч медиафайлов. различных. наши конкурсы мы проводим вза взаимодействие с различными партнерами, которые выступают в большинстве случаев, конечно, спонсорами конкурсов, выделяют финансирование, а, ну, либо они нам помогают организационно в других вопросах. Основными партнерами для нас были, конечно, фонд президентских грантов, благодаря которому провели одно количество конкурсов, а также Ассоциация почетных граждан, наставников, талантливой молодежи. Это небольшая организация в Ростовской области. Ну, вот такие частные, частные, частные, организации человека, некоммерческая, но ну, он довольно состоятельный человек, помогает нам организовать конкурсы. Общая сумма призовых, которая была выплачена победителем за отчетный период, это вот практически 1 300 рублей. А еще важный, важный момент с точки зрения конкурсов, это то, что в рамках конкурсов, как правило, создаются очень качественные статьи. В силу того, что конкурс подразумевается соревновательную конкурентовательной составляющей, участники конкурса стараются создать что-то качественное, что будет оценено большое количество баллов. И поэтому пишут очень качественные статьи. И если взять общее количество статей, написанных в Википедии, и общее количество статей, созданных в рамках конкурса, то мы выйдем вот на показатель, половиной 13,5% статей Википедии, по меньшей мере русской Википедии, создается в рамках конкурса. Я считаю, что это очень хороший показатель. Но это очень важно и нужно. А вот ниже перечислены наши партнеры. Это вот фонд президентских грантов, ассоциация почетных граждан-наставников талантливой молодежи, Министерство финансов Российской Федерации, телеканал ⁇ Наука ⁇ посольство Швеции в России. И вот институт с очень сложным названием. Вот, как ну, Какой-то институт, частный небольшой институт в Москве, финансов. Вот, дальше. А дальше я коротко скажу о конкурсах, постараюсь прям коротко-коротко, чтобы никого не напрягать. Первый конкурс ⁇ это конкурс ⁇ Вики любит Кавказ ⁇ который был нами проведен. Идея этого конкурса возникла на международной встрече в Берлине. Мы, Я с коллегами лет, как уже... А, я не был в Берлине. А был в Берлине? Да, я, Олег, представитель грузинской Википедии, Мехман, армянские коллеги, азербайджанские коллеги. Всех удалось собрать за одним столом. И мы решили, что было бы неплохо, чтобы все страны писали друг о друге о своих темах. Мы писали о них, они писали бы о нас. И таким образом было принято решение проведения конкурса. Партнерами конкурса выступала Вики-Медиа Грузия. Общая сумма призового фонда составила 110 тысяч рублей. В конкурсе приняло участие 15 человек. Было написано 237 статей ну, на русском, лезгинском, осетинском, чеченском, армянском, башкирском языках в целом. Ну, надо отметить, что почему-то традиционно русские авторы больше всего любят писать о Грузии, если брать разрез кавказских всех вот стран, ну, но понятно, что тематика конкурса подразумевает написание статьи об Азербайджане, Армении и Грузии, они, соответственно, в большинстве случаев о России. Им интересна Россия, она нам почему-то интересна Грузия. Следующий конкурс – это конкурс «Выпускники и наставники». Это конкурс был посвящен написанию статей о выпускниках и наставниках всех вузов нашей страны, начиная с советского времени. И заканчивая временем нынешним, в рамках этого конкурса было написано довольно большое количество статей, 1200 статей, приняло участие 48 человек. Партнерами этого конкурса выступил фонд президентских грантов. Володь, дальше. Следующий конкурс, который мы провели, это был конкурс, посвященный античной мифологии. Вот Партнером конкурса выступил Институт экономических и социальных исследований. Ректор этого института такой, заядный любитель античной мифологии. Он выделил финансирование, мы сформировали словник, и довольно большое количество было написано, 535 статей, посвященных различным мифологическим существам, я так понимаю, это в основном Древний Рим и Греция. Ну, очень интересно и важно, конкурс входило только на русском языке. Потом нами был организован и проведен конкурс «Мое детство. Война». Конкурс был посвящен биографиям людей, детства которых выпало испытание Великой Отечественной войной. В рамках этого конкурса было написано довольно большое количество статей, более двух ну, тысяч. Сумма призовых составила 130 тысяч рублей. Я вообще считаю, что это очень важный и нужный конкурс, так как это год 75 летия победы. И вообще в целом очень правильно и нужно это найти. Дальше, Следующий конкурс мы провели совместно с Министерством финансов России. Это конкурс "Дружить с финансами». Конкурс был посвящен финансовой грамотности. В рамках этого конкурса был сославлен словник самых важных статей начиная от пин-кода для карты и заканчивая различными формами кредитов и т.д. и т.п. Конкурс очень важный, потому что он закрывает очень важную и нужную тему. У нас программа очень важна у нас в России люди берут кредиты и не думают. Мы стараемся, чтобы люди, когда берут кредиты все-таки задумывались. Сумма составила 92 тысячи рублей, было написано 436 статей Следующим конкурсом стал конкурс VikiGap. VikiGap – это такая штука. В общем, считается, что в Википедии огромное количество статей пишется мужчинами посвящено мужчинам. И, и появилась такая международная инициатива постараться писать о женщинах, потому что о женщинах статей очень мало. И в этом конкурсе было написано 4500 статей на различных языках, включая вот, татарский, чеченский, афганский, русский языки, посвященные исключительно женщинам. В конкурсе было две номинации. Это выдающиеся женщины мира, в которых можно было писать обо всех женщинах, и выдающиеся женщины ну, России Российской Федерации. Было написано очень большое количество статей, еще раз повторюсь. Нашими партнерами конкурса выступило посольство Швеции, которое прям очень сильно радеет за соблюдение равенства полов. Главным призом конкурса стала поездка в Швецию. Но вот из-за пандемии поездка в Швецию не состоялась. Но надеюсь, что мы этого человека туда сможем отправить. Следующий конкурс – это традиционный конкурс, который мы проводим. Он называется «Рики-весна». В рамках этого конкурса рики как сказать, Объединяются википедисты стран Восточной Европы и пишем тоже так же статьи друг о друге. Они пишут о нас, мы пишем о них. Конкурс уже очень много лет проходит подряд, он же немного всем подмодоел. Но в этом году все-таки 50 человек в нем приняло участие. Он проходил на русском, башкирском, рузианском и татарском языке. Было написано 653 статьи. К партнерам конкурса выступила Викимедия Австрия. И вот я все призываю Олега, чтобы он наконец-таки составил словник какой-нибудь Кавказской Википедии, подключил Кавказскую Википедию. Потому что это очень интересный конкурс. Важность этого конкурса в том, что он не только подразумевает создание статей нами о ком а о том, что она спишет. Она спишет, то есть на огромном количестве языков получится, будут написаны статьи, которые будут вот посвящены определенной территории. Следующим конкурсом стал конкурс Останься дома с Википедии. Это был такой наш ответ на коронавирусной. Инфекция, которая, да, на нас погрузилась, конкурс был посвящен исключительной тематике коронавирусов, вирусным, вирусным проблемам. В рамках конкурса подразумевалось написание статей, которые бы могли помочь людям бороться с коронавирусом, потому что все-таки Википедия является одним из важнейших источников информации. Было проведено исследование, и выявлено, что каждый третий россиянин, перед тем, после того, как он видит какую-то проблему со здоровьем, первым делом идет не на сайт Министерства здравоохранения, а идет смотреть Википедию. Википедию пишут совершенно не врачи, и вот многие люди занимаются благодаря Википедии самолечением, и это вот очень-очень плохо. И мы постарались вот ответить, ну, в общем, что-то вышло из этой затеи. Ну, в целом, очень сильно мировое сообщество хорошо так восприняло, мы так хорошо попиарились, этой инициатива, все обратились что в Россию, казалось бы, а мы ответили первым. Вот Дальше. Далее был проведен конкурс научных фотографий, это глобальный конкурс международный, который проходит по инициативе Солнцев уже третий или четвертый год подряд. То есть каждая, каждый участником конкурса предполагается загрузка фотографий, посвященных научной тематике, то есть те статьи, которые иллюстрируют науку. о науке хорошо писать, но когда визуально что-то видно, это в разы лучше. И Россия стала, наверное, не наверное, а стала самым, самой, самой такой ведущим участником этого конкурса. Наибольшее количество статей всегда в рамках международного конкурса загружается из России, фотографии из России, они самого лучшего качества. Всегда в международном финале они становятся одними из лучших. Этот конкурс мы проводим совместно с телеканалом ⁇ Наука ⁇ Телеканал ⁇ Наука ⁇ за что им большое спасибо. Опускают рекламу конкурса прямо в эфире своего телеканала. Благодаря этому огромное количество людей присоединяется к конкурсу. Ну и, в общем, этот конкурс стал уже традиционным. Вот недавно мы получили очередное письмо с благодарностью от международных организаций, международных организаторов, которые очень просят нас присоединиться к этому конкурсу, потому что ну, это важно и будет. Также в этом году и был проведен так называемый тюркский марафон. Это такой ответ конкурсу Викивесна. если в рамках «Вики весны» европейские страны пишут друг о друга, а другие, то в рамках тюркского марафона страны тюркского мира, в которых есть в Википедии, пишут статьи тоже так же друг о друге. В этом году этот конкурс, в целом конкурс даже был инициирован башкирами. Башкиры придумали идею проведения этого конкурса. Ну и, и русская русскоязычная Википедия подключилась к этому конкурсу. Ну, прям конкурса было написано более тысячи статей на различных языках. Ну, призовой фонд составил 80 тысяч рублей. И Есть вероятность, что этот конкурс станет также проекционным. А вот Олега, инициатива Олега конкурса «Вики любит футбол, как как в этом году ну, тебя ну, из-за этого. Но, в целом, так как в этом году был запланирован чемпионат мира по футболу, также, чемпионат Европы по футболу, а также чемпионат Кубок Америки по футболу. Из-за пандемии эти мероприятия были перенесены на следующий год. Но ну, мы решили ответить все-таки этой теме, закрепить эту тему в Википедии и провели глобальный конкурс. Конкурс стал отличительным с той точки зрения, что в рамках него, благодаря усилиям Олега, было написано, было, в конкурсе приняло участие наибольшее количество языковых разделов Википедии на языках народов России. На русском языке были написаны, статьи на спинском, башкирском, туринском, татарском, якутском, чеченском, лезвинском и эрзианских языках. Конкурс прошел достаточно успешно, наверное, он станет традиционным. Потом также мы провели второй этап конкурса «Мое детство. Война», так как получили обратную связь от участников, которые очень сильно захотели продолжать писать на эту тему. Мы добавили туда статью, посвященную памятникам детей, детей войны. Оказалось, что таких памятников огромное количество. Ну и, в общем, такой очень успешный, хороший конкурс. назад назад а вот в этом да там получилось так что в рамках первого первого тура люди состязались между собой и как сказать состязание победителя выявили но решили продолжить состязаться и в принципе все те же самые активные участники первого конкурса они попросили провести второй этап конкурса было найдено финансирование мы немного расширили тематику добавили туда памятники и, в принципе одни и те же люди лица доказывали, что они самые продуктивные и смогли вот. Ты, э, конечно, удивительно. Я не ожидал, что такое количество памятников у нас в России. Просто очень-очень. Все, волнуемся, идти дальше? Не, дальше. Последняя цель. Мое желание главное. Мое главное пожелание создавать свободное знание, хоть в рамках конкурса, хоть не в рамках конкурса, потому что это важно и нужно. Это, это наша история, это передаться потом. Там, так, так, так, так. Если есть вопросы, смогу ответить. Если нет вопросов, могу передать микрофон следующему участнику. Ну, да. целом, Большое спасибо Дмитрию за доклад, Еще сейчас прошел кстати, совсем недавно буквально в октябре закончился Википедия Кавказ 2020 года. Я не знаю, могу ли показать картинку, но очень там сильно сделали Кавказ, Северо-Кавказские Википедии. Они выросли чуть ли не в два раза. Теческая Википедия в прошлом году кейсик была статей, а в этом году 107. В вот, моем они соревновались, соревновались, стоит все-таки выиграл. В осетинской Википедии тоже 200 раза. Такой два, по-моему, 13 статей у вас было в прошлом году, а в этом 68. В Лесбинске тоже было 30 статей в прошлом году, сейчас лучше 60 создали. И впервые принял участие вообще в любом конкурсе. Буквально недавно стал администратором. Вот он 15 статей создал, а там был такой порог. Нужно чтобы то третье место занять, выполнить квалификационный норматив. На вечер, как бы, хоть подружу, но он новичок, хоть и подвижный, но он недели не участвовал. Ну, я написал, Тем более, он половину конкурса он с мобильного телефона создал. У меня на УК и ремонтировали. Ну, выполнился. Норматив. Так что конкурсы продолжаются. Еще в планах много конкурсов. И это здорово. А следующий раз, договор, это будет вклад по власти и ее создать. План Шимонов в города Героя Санкт-Петербурга. Не ведёте, принципе, там важного, Меня зовут Исфат звонов я подавал заявку на создание википедии, делал то, что как эскетской википедии создались сразу, в момент создания википедии вообще, и появились в Афгарской, Абхазской википедии, например, на Казахстане, а другие, такие как их создания надо было подавать заявку. Причем каждым годом процесс все сильнее осложняется, Например, мужским интернетом очень... Вот, но в Википедии мы стараемся как-то совмещать эти две, а, традиции. Значит, это все о диалекте, и немного о приключении сейчас создаются учебники, есть у информации, но конечно, нет. Вот, нет а, То есть даже на находится в процессе вот издания. Вот, объединяющий поход, вот, но при этом нет отдельного... Для Можно дальше. Ну, вот, Википедия открылась на этом году, у нас есть статей не очень много, 2500, вы знаете, что в Чеченском, в Татарском, в Башкейском больше 100 тысяч, статей, несравнимо больше, но э, высокий показатель глубины. Глубина – это показатель, который учитывает количество правок на статью, да, то есть видно, что, э, ну, скажем так, на, на статье я работаю, да, там до, до 20 правок и более бывает в одной статье, ну а ты почти нет э, статей, ну, загруженных, так скажем. А, есть э, видимость в Википедии, в принципе, уже достигнута. Есть публикации в местной прессе, там на телеканале не раз говорили, брали интервью и так далее. Вот, э, какие, какие практики помогают? Потому что практика не очень много, и как-то привлечь их в место работе, нужно объявлять какое-то... Единая тема у нас возле будущего, так называемая работа. У нас были очень успешные... Да, это даже не всегда конкурсы с денежными призами. Это как правило нет, просто появляется общая тема. И люди, когда вместе видят, что они участвуют на одной и той же теме, им просто становится веселее, интереснее, они вовлекаются в это. У нас были интересные такие тематические месяца, например, всяких юридических стран, типа Никарагуа. В связи с признанием Караговый язык уже и другие там, например, Армения, Грузия. Потом у нас была такая тоже тема, что написали биографии множественных писателей, и в итоге на горском языке пока еще есть, но уже есть да, и вот и такая возможность Википедии как-то сделать более важный и исторический результат работы Википедии, то, что Википедия дает местной прессе почувствовать свою важность, да, то есть пресса на одном языке, она часто, ну, такая, что ли, историчная, да, и ты -то язык тоже там такой, ближе к фактическому, или народному языку, ну, а ты, часто они переводят новости от кузов и так далее, ну, а то, что они цитируются в Википедии, делает их, каким-то что-нибудь более важным, и mm. это, мне кажется, очень подсидевает. Давайте дальше о проблемах расскажу. Но самая главная очевидная проблема, в принципе, это на всех языках в России, это проблема с недостаточным участником. То есть редко в такой день собирается 2-3 человека. И вообще там не больше десятков этих участников, это, конечно, не очень хорошо. Почему? Одна из причин этого, как мне кажется, то, что ну, в принципе, и социальные исследования это показывают, что десятки процентов говорящих на языках Федерации просто неграмотные на одном языке, то есть не имеют привычки читать и читать на нем. Думаю, в Чечне этого есть похожая какая-то ситуация. Это, ну, с одной стороны, не очень понятно, что с этим делать, но само по себе существование Википедии, это оно что-ли показывает, да, что читать на этом языке что-то интересное, и в том числе, делать какие-то свои правки, если стесняются своих уровней, делать их анонимно, другие люди подправят фотографию. Это такая очень хорошая площадка, которая позволяет людям как-то развивать свое владение родным языком, не только сказать, в домашних беседах, но и в письменном виде в такой совместной работе. Вот. И есть проблема с нехваткой свободных изображений. То, что, как уже в лекции в было сказано, ну, люди даже не хотят с этим разбираться, поэтому, вот, скажем, у нас государственные органы да, тоже редко публикуют вот, подобные изображения. Мне удалось достучаться до да, нескольких а, фото-журналистов, которые а, иногда выкладывают остатки, и, то есть много снимают, какие-то события, например, у него был пожарный, после которого уже окончательно закрыли. А, и а, часть этих фотографий с места, по вот, которым он сам загрузил на Викислав. То есть это очень хорошо, что я это научил загружать фотографии, он иногда раз в полгода вспоминает и очень хорошие качественные снимки, в том числе таких важных событий, загружает туда. И ассистентские тексты тоже не всегда понятны практически нет свободных ростинских текстов, а имеющиеся тексты, например, в средствах массовой информации часто есть в человека, но она написана как будто это легенда какая-то, да, вот он родился в высоко в горах, его папа и мама не отходили, от а века там, не знаю, в сундуке, зачастую непонятный из этой статьи даже год, когда он родился, да, или там во время войны он там воевал, там, проливал кровь и пост воевал, в какой знаю, армии, где, до кого он заслужился. Да? Вот у нас э, переименовывали когда в этой стране, назвали э, аэропорты именами знаменитых людей. И вот этой стране тоже узнали, кем назвать э, аэропорты. И э, провозжал предложение э, назвать в честь элиты Таурова, да, да, врача, векой Отечественной войны. Вот. И я посмотрел на книги, о ней ничего нет, хотя это ну, знаменитая такая героиня, очень важный для российской ну, как бы, национальной памяти, да, человек, и э, я посмотрел историю, а оказалось, что-то пусто не было создало, написал по ней дегитарные исследования, написали, что она геройская эксклюзива и так далее. Хотя а она не геройская эксклюзива, разумеется, серьезное количество людей, геройская эксклюзива, известных конечных писок, это сразу люди проверили и удалили статью в тот же день. Вот. И мне пришлось как бы, тоже написать на русском языке. Спасибо. Не просто с номинированием человека. Такое важное место, потому что написал бы на запрос через того названного на репорта. Я так честно говоря не знаю, чем он я, я, я вот, вот, вот, И очень большая проблема с, с шаблонами. Да? То есть мы не успеваем за шаблонами русского раздела. Сейчас современные шаблоны русского раздела у меня данные вот так. Данных ничего не написал написал название шаблона типа ученый вообще никаких данных и в э, появляется красивая плачка когда этот ученый родился да. вот как это то есть мы пытались сделать там у нас уже есть шаблон футболист скопировал вроде бы аккуратно из устных там вложены очень много файлов надо скопировать чтобы это все заработало хоть он не показывает именно имя и место имени какая-то прикладная плачка все остальное заполняет в общем, это большая проблема. Мы ждем, есть такой мироароник, который занимается на международном уровне. Он обещает какие-то универсальные шаблоны, которые будут с этим помогать. Малым разделом станет проще. Потому что, конечно, нет таких мощностей. В этом разделе занимаются особенно люди, которые там программисты и так далее. И проблема с кодировкой какая? У нас есть единственная дополнительная буква, вот здесь ее видно. Это алигатура А и Е, звучит она как А просто, ша она, вот. и, э, она очень плохо поддерживается кириллическими чувствами, и э, традиционно ее пишут из кодировки норвежского алфавита. Вот. То есть, это латиница, от кириллической. Вот, но это вызывает большую критику, там, веке активистов, которым есть до всего дела, и других нет. Ну и вообще, конечно, не очень хорошо. И вот хотелось бы добиться или от Unicode признания того, что идентично прописываемый тикол, там есть такое понятие, экономические знания, чтобы они это как-то технически реализовали, чтобы от нас отстали люди, которые хотят технические к Вот, или в какой-то момент придется все, ну, просто автозаменой все поменять, действительно, на эти влияния код, и это не очень хочется делать, потому что в интернете ходит распад картинской клавиатуры, в которой вот этот знак Е он отображается, но ну, вставляет, конечно, норвежский вот этот код, то есть это такая скрытая проблема, которую не видно, но очень большая, и она висит долгие годы, и не знаю, что делать. то есть в отличие от палочки, да, то есть от палочков чеченского, варсского, которую заменят на виде, или латинского, или L, угодно, да, вот это... Проблема, которая с отражением тоже, да, то есть это единица, это ну, просто некрасиво, и, конечно, там надо заниматься. Когда вот эта е, она никого не мешает, но она, да, неправильная код, она неправильно хранится. Вот, и это такая проблема есть. Можно там дальше? Да, ну, это на позитивном пути закончить а какие есть перспективы? Вот у нас мало участников, но есть одежда на то, что вот сейчас Осетия среди лидеров регионов по введению местного языка в систему образования. У нас есть подвижки по официальному использованию местного языка в дошкольной подготовке, да, то есть на уровне детских потому что до сих пор не было методики например. то есть можно было, конечно, конечно воспитатели говорят почти 5 но они не занимаются именно этим, занятия проходят, и учат счету и так далее. Пишу, на эту тему есть методическая методика, да, которая как бы федеральная. Вот и есть довольно сложный, в, числе, в личном, процесс подготовки материалов, чтобы можно было завести астероидические группы. Ну, вот это вроде продвигается. Потом тоже есть, можно что-то слышал, поливингвальное образование, то есть, когда часть предметов в школе идет на сельском языке, очень тоже хорошие подвижки, но а, мало школ пока в таком режиме работают, на сельском языке тоже нет. Вот. Ну, и есть надежда, что когда-то они дети подрастут, которые именно учились на сельском языке, да, и они будут, возможно, ну, хотя бы в состоянии писать. Да, для а есть еще такая техническая проблема, интересная, из-за непонятного статуса Южной Осетии, в Южной Осетии очень плохо с интернетом, и там один мобильный оператор, то есть фактически кабельного интернета до недавнего вот времени, скажем, год-два, как он появился его не было, был только мобильный интернет, очень дорогой, и только от одного оператора телефона и э, в последнее время там появились более дешевые тарифы, появился итальянский интернет. Вот, можно в этой связи ожидать э, новых факторов. Я предвижу связанные проблемы, потому что, например, глагол ⁇ фитать ⁇ на севере используется для его значения глагол ⁇ спит ⁇ а на юге глагол ⁇ спит ⁇ спрашивается. Соответственно, эти конфликты и говорные они будут возникать. Но посмотрим, как это будет. В любом случае, проблемы с, с активностью это приятные проблемы. Вот. И, а, а, ну, вот новая тоже, инициатива, это то, что будет вот, появилась группа в частности Северного спасибо Олегу Бабенкову, в частности, за активизм, готовит и семинары, и конкурсы. Это, конечно, в том, в том числе. Это, Последние два месяца. Очень много новых статей сказано, создано в рамках конкурса Вики любит Кавказ. Это статьи о городах, людях Северного и Кавказа. И еще одна надежда, ну, что как бы Википедия сама по себе является таким способом языкового активизма. Да? То есть, когда мы понимаем, что в разнообразии сила и что языковое разнообразие что очень важное для нашей страны в целом, и, конечно, для каждого человека, который является носителем такого языка, который как бы, от рождения до уничтожен, да, то э, Википедия позволяет и сохранять, развивать эти языки, придавать им новые функции. Да, то есть э, у нас региональные языки имеют ограниченные функции. Да, они в меньшей степени используются в образовании, в меньшей степени используются в массовой информации. Них издается, конечно, неспромимо меньше новых книг, и э, не, не было до сих пор справочных материалов, на каком-то штуке. Как как как как и э, Википедия в этом случае позволяет э, придать эти еще одну новую функцию. Это, конечно, очень здорово. В связи с развитием Википедии также появляются э, новые вопросы. Надо полностью перевести Там возникает сразу вопрос, например, удалить. Да, По-русски это метафора, связанная с да, то есть -то -то вот. Как это перевести на другие языки? Да, не знаю, как проблема. Вопрос возник сам по Это о, проблема, которая появляется в самом начале. Когда Хорошо бы, значит, чтобы к этому подключились специалисты, чтобы это было грамотно, взвешенно, значит, ну, пока вот это решается. Вообще, вот, э, что я заметил, я, когда начинаешь работать с, с малыми языковыми разделами, начинаешь сравнивать себя с другими, как это решается в других вопросах и языковых разделах. И в конечном итоге приходишь к тому, что вот эти мелкие языковые разделы, они держатся фактически на усилиях одного-двух активных Остальные, как получится. Первое время там мы пытались привлекать других участников, чеченскую википедию вообще, и, скажем, разработка э, чеченской тематики в русском языке. Но э, потом я пришел к выводу, что эта деятельность, э, скажем, в больших перспектив не имеет по той простой причине. Человека, во-первых, трудно распочать его, чтобы выйти, а когда он приходит, э, выясняется, что у него нет большого желания этим заниматься, или он, он не имеет соответствующей подготовки. И человек, значит, опять-таки, очень важная черта для википедиста это умение находить общий язык. с коллегами. Когда человек... Да, приходить в консенсус. Когда вот такого желания нет, человек считает, что википедия должна отражать его точку зрения. Это приводит долгой затяженной борьбе, люди портят отношения друг с другом люди теряют время и пропадает энтузиазм. Поэтому это вот тоже серьезная проблема, и э, люди в Википедию приходят и уходят, значит, но вот э, чтобы человек пришел, тот человек, который пришел, чтобы у него была, были все эти необходимые качества, это э, редкое везение, чтобы он после этого остался еще. Но вот, в частности, в прошлом году была да на, на, а, в университете на историческом факультете проводил семинар. Вроде публика подготовленная, вроде бы они знают историю, могли бы внести большой вклад. Несколько человек взяли у меня телефон, но после этого никто не связался. То есть, и никаких, никакой активности вот, по чеченской тематике, которую я обслуживаю, значит, обнаружено Так что это тоже большая проблема. Просто э, умеющие, желающие люди есть, но у них, э, значит, либо у, у тех, кто желает, у них нет способностей, склонности к этому, э, либо, э, значит, от, если человек желает, это самоспособен, то у него нет желания. То есть вот это вот проблемы именно кадровый состав пополнения. Mm -hmm. Спасибо. Ну вот о чем я говорил, как раз, что э, создание интерфейса для Википедии влечет э, за собой большую терминологическую работу, то есть это развитие языка, которым нам нужно сформулировать вот эти просто переводы на кнопок интерфейса. Сдать удалить, то есть история правда казалось бы привычные банальные вещи русскими, но их можно по-разному перевести. Но когда эта работа первый раз она задает готовые решения для будущих проектов на этом языке. Это очень важно. Мы сейчас уже видим, что выходят а, разные там, приложения, например, связанные с языком на, с и, и там просто уже интерфейс, много адаптированной техники. Есть готовые решения, они более-менее стоят, устраиваются. В этих приложений, это, конечно, очень большой шаг. Вперед. Ну, в принципе, это... Спасибо большое. Спасибо, Вячеслав. А, ну, возможно, не так много времени у нас прошло с момента нашего кофе брейка поэтому я предлагаю сделать небольшой такой краткий экскурс в бадагестанский раздел. Ну, в частности, например слов сказать о аварской википедии. А, аварская и лакская википедии, а, они открылись еще в 2000-е в середине 2000-х годов, когда подряд открывали множество множество проделок на региональных языках. Но выбор пал, скажем, довольно странный. Ну То есть, то, что открыли, например, татарскую википедию и маркирскую, понятно, полностью огромное, и тенскую тоже самое. А вот почему открыли лакскую википедию без единого носителя? Там не было ни одного носителя, Это довольно странно было. На, фон, на уровне фонда медиа, языковой комитета, просто массово начал открывать некоторые разделы, а каков, каков критерий выбора у них было, было абсолютно непонятно. Возможно сделали заявку, там еще был одно время такой турецкий филипс Мокси, который и северо-кавказскими языками занимался, и тюркскими, и тюркскими подряд, и по-моему даже финогорскими. вот, и он, чуть ли не самый, он самый большой, в в Уикипеде сделал вот этот самый ненотипированный язык, упорок к мокте. Но он у него запал в 2010 году, закончился, и с тех пор в Уикипеде сложилось что-то типа 21 за 10 лет. То есть в неделю в чеченской Уикипеди больше статей проявляется. То есть я недавно, сейчас я помогаю албайским уикипедистам сделать этот раздел на албайском языке и стал заниматься различными системными сообщениями, которые э, ну, самые главные системы сообщений, их примерно 100 штук, которые ну, формируют вот этот интерфейс. Вот, и я зашел проверить, сколько переведено этих системных сообщений в разных разделах. На тот момент, когда я заходил, примерно месяц назад был в Википедии было переведено 7% интерфейса самых важных. Сейчас, понимаешь, было переведено 100%, то есть э, ну вот сейчас в Википедии в жизни то есть Википедия на лаксовом языке, она существует уже сколько, 15 лет, ее почти никто не правит, там, правда, создано 1300, тысячи, тысячи лет, но там самая большая статья, это 4-5 абзацев. Вот. И у лаксов есть такой блестящий инструмент, как Википедия, а они им, к сожалению, не пользуются. Поэтому крайне важно найти каких-то активистов, и, ну, всегда искать на любых э, языках таких вот активистов, которые бы заинтересовались и создавали Потому что, например, в Лизгинской Википедии есть активность, создаются статьи, да, а, и, но мы же, как вот, ну, там, участники, администраторы, авторы, писатели Лизгинской Википедии, мы же никогда не делаем для того, чтобы повышать, а, повышать там рейтинг этого раздела поисковых запросов в Google и в Яндексе. Просто а, сам движок, википедий, википедийный, он сам по себе выводит в а, поисковых запросов на, а, на первые места. Статьи. наше дело как бы, заниматься контентом, а уж дело фонда реки это как бы договориться с Google и прочим. А, а, вот, и у ЛАКСов есть такая возможность, как бы, чтобы писать статьи на сайте, которые ну, как минимум 200 тысяч человек в месяц зайдет. Вот. Вот, например, в Лесгенске 300-400 тысяч человек заходит в месяц. И на... В Лесгенске чуть чуть побольше, потому что и носители языка больше, вот, и активность немножечко побольше это два, два активных автора. Вот, э, там еще четвертый иногда э, в Чеченской Википедии. Но все равно, э, сколько статей и так мало авторов. Э, хотелось бы больше намного. Иногда даже в вот, Лизгинской Википедии смотрел рекорд 625 тысяч. человек зашло в один месяц. Вот, то есть э, самый популярный сайт э, Федеральной Лизгинской национальной культурной автономии, у него в принципе в месяц по 600 тысяч человек заходит. Ну, то есть если проверить там, инструменты специально. То есть это на уровне самых там, популярных сайтов, на вернее, на листинскую тематику, например, ПЛНК на русском, основном петербургу Возвращаясь к товарской Википедии, я в прошлом году вам рассказывал, но, возможно, тут есть участники-новички, участники нашей, нашей конференции. Да? Просто вкратце скажу, что в товарской Википедии есть такая особенность, там люди приходят, начинают писать, несколько месяцев работают активно и пропадают. Вот несколько лет назад Википедию забанили в Турции. Вот буквально в 2020 году этот план сняли. И один из участников активных в Аварской Википедии он жил в Турции, но ну, он был носителем аварского языка, и вот из-за проблем с интернетом он не мог получить доступ к аварской Википедии. Вот. И вот он где-то год правил-правил кучу правил, всяких системных сообщений перевел, кучу шаблонов сделал, причем очень на достаточно высоком уровне. Это было в 2015 году. И все, и на пять лет он пропал, потому что в Википедии несколько лет было торчу забанена. Зато в 2019 году пришел сейчас, насколько я знаю, студент, он вас такой учится, Амаров Мухаммед. Я с ним наконец-то пытался в контакт. Вот, собственно, этот, который я упоминал уже, участник, он, я помог ему забраться в администраторы, собственно, администрировал сам себя. других. Пока что авартов нет в разделе, но он сказал, что уже начинает налаживать контакты со своими знакомыми, но для этого, естественно, нужно построить какой-то такой фундамент, чтобы сделать шаблоны как можно больше, по персоналу, например, да, и подготовиться, чтобы самому как-то освоиться. Он довольно хорошо технически, грамотный такой человек, и он, говорю, например, вот здесь надо, он сразу да, все схватывает, и мы с ним в этом году, месяца, нет, месяц назад, мы перевели системные сообщения пространство имен. То есть на момент открытия 15 лет назад оварской египедии они не перевели никак не по оварскому, салон, категория, участие, все по-русски. Вот. Все, все время все это по по-русски. Основные вот. вот такие вот понятия да, были на русском языке. То есть даже открывали и не думали, как что перевести, там, связаться с носителями языка. Вот. Более того, в оварском языке можно делать пространство имен, не во всех языках так можно, например, у нас в русском языке есть там, ставишь галочку на тройках, где пишут участница, например, вот, участник такой-то. Вот. В ваварском языке Thank you. собора и не стадиона конкурс и в декабре планируется конкурс межкультурные мосты вот. в прошлом году когда векимани у нас в Стокгольме проходила проходило я договорился с такими дисками, аргентинскими которые на глобальном уровне организовывают этот конкурс Там был, в этом конкурсе участвуют, участвовали до нас два таких сегмента первый сегмент это испанская португальская википедия условно латиноамериканцы да а второй сегмент это арабская в арсии вот. Это, условно, Ближний Восток. Да? Вот. И, и вот Ближний Восток писал про латиноамериканцев, латиноамериканцы писали про Ближний Восток. И, соответственно, в своем зачете там пять приз И первым троим давали там карточки амазоновские. А когда мы встретились с чайбейцами в Сухольме, они сказали, что почему России нет, давайте Россию ведем. Я такой, хорошо, но с условием с этим, мы должны не только русскую википедию, но еще и наши региональные они некоторые между Европой и Азией. Башкиры тоже в Урале живут, это да, тоже граница между Европой и Азией. А разделы, ну, башкирские очень сильно развиты, там очень сильное сообщество, а разделы на Печенском и Визитском языках, они такие растущие. Поэтому для них это очень важно. Вот стоит как раз пятое место, как кто-то, наверное, занял пятерку. Они, к сожалению, не выложили все результаты, но пятерку выложили. Так что мы знаем, что стоит пятое место. А, так что надеюсь, что в декабре пройдет сериал на глобальной, то есть Чили мы взаимодействуем. Насколько я помню, Фархад написал в своем плане, Фархад это векемедий входа ходе года, о котором Владимир Владимирович говорил, э, что вроде бы татарскую википедию тоже в ней структурную пригласили, то есть будет уже наша Россия представлена пятиязыковым. Так, э, и что, давайте что ли, перейдем к обеду, а дальше продолжим э, наверное говорить уже непосредственно более подробно о кикенской википедии и о проектах, которые могут помимо Википедии помогать Википедии. Да. А, ну, да, да, давайте, давайте, давайте тогда я, так, более да. подробно предлагаю тогда э, Саиду сделать э, рассказ о чеченском Википедии. Но я тоже кушать особо уже не хочу. Мы в это самое и время. Было... Подавали... Да, про подарки я помню. Это у нас по плану все прописано. У нас э, стоит э, мистер Биев, у него юзернейм такой, однако на самом деле сайт Магомед Катиев, вот, потому что старый юзернейм что-то заблокировали, как-то непонятно, враги, <говорили> наверное. <сước> <сước> сайт Магомед Катиев – это первый юзернейм. <просы> <Да, просы> Он пароль, потом не смог восстановить, потом взял и вот, стричь. Да? Значит, э, наш раздел действительно, как да, я сказал, человек развивается, очень быстро развивается, хотя активного показников очень мало. Вот нас, нас раздобавили 100 ларо, э, то вот, у у Вакар, я и у Вот Самый большой вклад в в Википедии у нас Умар Дагиров, он сейчас фамилию поменял, Таффик Гильярин. Вот. В сентябре этого года чеченский раздел Википедии пересекнул 300 тысяч статей, значит уже 325, 331 тысяч статей. Я вчера вечером смотрел, 331 тысяч статей. И все это благодаря действительно Умару, который Значит, работает очень усердно днем и ночью. Вот, действительно, большинство, большинство он делает ботом. То есть робот работает в основном. И он это делает очень искусно. Дальше, действительно, прошедший год, можно сказать, уже он прошел. Ну, с прошлого года семинара в этой же библиотеке у нас было очень много конкурсов. Потом э, начался период пандемии, вот, э, времени было очень много, вот, действительно, сидели дома, да и на работе не было посетителей, вот, большое количество времени я и другие участники уделили действительно этим конкурсам. Значит, я участвовал в этом чинистском конкурсе, Дальше, э, за этот год. Выпускники наставники, вики гад, вики любит футбол, потом опять выпускники наставники, где он были, и вики любит колка. Во всех конкурсах. Смешно. Я попадал в пятерку, получал язык, денежные и подарки. Дальше. Наш раздел действительно у нас одна проблема, малое количество участников. И глубина статей. Значит, над этим я пытаюсь писать статьи побольше, подлиннее, хотя занимает много времени. Дальше вот этот... Вики Любит указ, который организовал Олег, значит, я был страстным болельщиком когда-то, сейчас отошел от этого футбола, вот, начал писать про футболистов. Вот, э, в зимнее время, значит, написал статьи про все малые реки Чечни, Чеченская википедии, эти статьи нет в русской википедии, ни в других википедиях, значит, хотя бы основное, где начинается, где, э, так, э, Устье, да, исток, устье, расстояние, длина этой реки, дальше чеченское, русское название. Вот было очень сложно, вот у нас есть, был сейчас покойный Сулейманов обмен, вот по его топонимике вот, восстановил огромное количество малых лет в Есть еще очень много у нас задач, значит, надо все горные вершины. Крипты, значит, озера еще не охвачены. Точнее, вот. населенные пункты, практически все населенные пункты, Кумар, значит создал даже те населенные пункты, где нет сегодня жителей, развалины, все Кумар восстановил. Далее, значит, радует то, что вот сейчас в последнее время... Бакар начал писать опять на чеченском языке, Значит, даже участвовал в конкурсе. Дальше появился у нас новый участник Телла который тоже стал, по-моему, ла лауреатом. Это, это, это Умар найдет, Дагира Умар 100%, его, да, он найдет, он, он быстро находит. Вот. Да. ну он, по-моему, пишет на русском языке. Даже, даже два конкурса, да. А, так. Ну, в принципе, сейчас уже таких проблем с буквами у нас нет. Букву А Омар Кирницкий сделал. Я на свой ноутбук установил эту букву. Раньше мы писали единицу, потом эта проблема у нас существовала. Сейчас этот Омар сделал букву А да, и в Кириллицу. А на клавиатуру в Кириллице он перенес а, да. Нет, он для нас специально, в сделал эту букву. Можно даже цифру писать, но палочка все равно Ну По его подсказке я на свой компьютер. Так. Я кириллицкий не очень зелен. А, Но ну, создаю очень много шаблонов, дальше создаю категории. Вот. А, сам Сейчас я приближаюсь к 50 тысячам правкам, 47 с чем-то было, по-моему. А, в основном пишу на чеченском, там 37 тысяч с чем-то, на русском языке более тысячи а Далее делаю правки и на других языках, особенно вот когда э, статьи про чеченские реки, они э, очень хорошо освещены в э, татарском, башкирском, казахском разделах Википедии. Вот. И там были некоторые ошибки, вот я делал эти правки по 30-40 в вот, каждом из языков, в тибуанском, также. Вот, делал правки делал по сетинской и в основном это часть части вот были так, небольшие ошибки по цифрам и так далее хотя не владею этими языками ну, в перспективе действительно значит думаю вот сейчас вы провели недавно лихтином э, института да, Э, сем, семинар смотрю в википедии появились статьи э, э, чечневого смотрю авторы тоже чеченки девушки вот чеченцы меня это очень обрадовалось Но потом, потом смотрю да, дальше уже пока ничего да. Это, по-моему, у... По да, <сих> у, у многих все, по-моему, упирается финансово. Когда люди знают, что они от этого ничего финансового и материального не будут вот, иметь, и у них желание пропадает, потому что надо кормить семью там, и так далее. Это объективные причины. В прошлом году постоянно жена... Перебила, ворчала, я ее привез сюда, на, на семинар. Вот в этом году уже сама пришла добровольно, значит, чуть-чуть отступила, может еще отступит. Времени сейчас будет, наверное, побольше. написать. Женщин в чеченской екипедии пока не хватает? Пока не хватает, не хватает, нет женщин Одна еще девушка, которая начала писать, потом нет это виртуальный мир дальше не большое спасибо, спасибо за рассказ с 3 октября как я сказал прошлого года была основана наша группа участников википедистов Северного Кавказа вот я тут подготовил второй буклет в прошлом году был первый буклет вот Пожалуйста, можете. Да. Угу. То есть, в принципе, дайте мне один. Да. Какие у нас итоги? За прошедший год. В принципе, как раз я успел сделать отчет. То есть, нужно, когда ты создаешь свою юзер группу. Что такое вообще юзер группа? Это неформальное такое объединение участников, которое признается на уровне фонда Викимедия. То есть я уже говорил в начале, что есть региональная организация, такая как Викимедия Россия, это юридически самостоятельная организация, которая действует на территории определенной Страны. Есть также Викимедия, Германия, там Викимедия, Франция, Великобритания и так далее. А есть не, юридически незарегистрированные группы, но зато чем это здорово? То есть, нас признают как отдельное такое сообщество википедистов на уровне фонда Викимедиа И более того, когда будут проходить выборы в главный орган фонда Викимедиа совет попечителей, наша юзер-группа, наша группа участников получит один голос, право голосования. Кроме того, ежегодно, если бы не коронавирус, проходит совещание википедистов в Берлине и по одному... Участнику каждой каждая группа участников имеет право присылать за счет Викимедии Германии. Э, дается. Э, кроме того, проходит ежегодное, опять-таки за исключением 2020 -го года, э, совещание википедистов Центральной и Островной Европы, вот, которое проводит Викивесно, о котором Дмитрий говорил. Э, в этом году должна была эта конференция состояться в Северной Македонии. Но, к сожалению, отменилось, и туда тоже каждая юзер-группа имеет право по своему решению посылать одного участника. То есть, естественно, в конце каждого отчетного периода, вот, например, Дмитрий, он организовал группу участников донских рекомендийцев. Донской регион то есть, там освещается на всех языках народов мира, про Ростовскую область, ну и близлежащие районы, которые можно назвать таким, таким регионом. Есть группа участников википедийцев по есть татарские, есть арзианские викимедийцы, которые пишут на арзианском языке. А у нас в данном случае уникальная такая лизер-группа, которая объединила в себе несколько сразу языков, но по географическому признаку, северо-кавказской северо участников. Потому что каждая отдельная по себе википедия на чеченском, на вискинском, на аварском на осетинском языке, ну и тем более, если брать там, не знаю, другие языки, да, которые лежат в западнее, да, там, скажем, адыгейское, там вообще сейчас активность очень низкая. В Ингушетии, кстати, в ангурской Википедии в последнее время активность довольно высокая, три примерно четыре человека постоянно правят, но, к сожалению, с ними пока еще не удается установить контакт, чтобы их тоже заманить в наши сети конкурсов, например. Вот, ну, я надеюсь, это наша следующая задача с ангурскими и связаться. Дальше в этом нашем отчете ежегодном нужно отразить какую-то определенную активность. Вот Дмитрий, по-моему, говорил, можно 4 или 5, по-моему, различных активностей, то есть принять участие в качестве соорганизатора, например, какого-нибудь конкурса, семинара, форума. Сейчас по требованию фонда Викимедиа все мероприятия должны в онлайн-режиме проходить, но у нас ситуация, особенно в Чеченской Республике, более-менее нормальная с коронавирусом, поэтому мы можем себе позволить даже и, так сказать, точно встречаться. Но, безусловно, это будет тоже внесено в нашу активность и активность тоже в Wikimedia.ru, то есть про конкурсы мы уже сказали, но в том числе в активности можно также вносить участие наших представителей в каких-нибудь конференциях. Например, там если брать кавказских википедистов, в викиконференции, конференции которая в Петербурге месяц назад прошла, приняли участие я и Вячеслав Иванов, например. Да? Где-нибудь мы... Поехали куда-нибудь, не знаю, в Белград в прошлом году съездили. Правда, на тот момент еще наша юзергруппа не была официально признана, но она была на утверждении находилась. У меня можно было вписать как тоже представитель юзруп, тем более, что я делал доклад о а вики любит футбол вот, на английском языке. Вячеслав Иванов провел несколько мероприятий, семинаров. Как минимум, один очень крупный, состоялся в ноябре. 26 ноября он провел практику «Мосетинский язык интернет». Там обсуждали не только Википедию, но и, там не знаю, как переводить интерфейс ВКонтакте, в 2.0 и прочее, прочее. Но ä, после, после этого ä, я смотрел видеоролик, он дал интервью «Рестон ТВ» и в течение 20 с лишним минут говорил по-осетински. Так что, между прочим, не просто так активист, он может спокойно общаться с людьми и по-осетински. Ну, еще на семи языках, если что. Дальше и я, и Вячеслав, он на Санкт-Петербургском фестивале языков делал доклад про Википедию, я потом в декабре делал на Московском фестивале языков, и когда наступила коронавирусная эпоха, я делал доклад на Пермском онлайн фестивале языков весной этого года про инструменты, Википедия, ну, вернее, Википедия как инструмент сохранения языков народов России. Были также публикации в СМИ, ФЛМК, Риадербент, вот опять-таки Рестон ТВ, различные осетинские сайты. Вот сейчас, кстати, о нашем вот этом Вики семинаре по-моему, Чечен.Инфо опубликовала статью, заметка, буквально вчера. Это вот как раз у Марта Булатов. Грозный инфон, да, Грозный инфо сделал публикацию. Надеюсь, мы после этого всего дела, когда приедем по своим домам, напишем отчет и разошлем тоже различных СМИ. И поэтому Илья Дербент, скорее всего, напишет, какие-нибудь типа, Хачкалинские, Чеченские, может быть, даже осетинские сайты, да, вот это уже нужно Вячеславу напрячь. Кроме того, в в середине года мы поучаствовали по инициативе Бархадов от Колина, я и Зайтуна, сделали доклад на английском языке в международной конференции Салтик-Нод, Кельтский узел. Мы тоже рассказывали то есть иностранцам, какова у нас ситуация в России с языковым многообразием и как википедия наши российские помогают решать все эти проблемы. В рамках реализации гранта фонда президентских грантов мы ездили по различным городам Российской Федерации в до коронавирусной эпоху, и в прошлом году успели выступить на историческом факультете государственного университета здесь, но Абу рассказал сказал, что пока отдача была не очень хорошая, но зато мы успели уже съездить месяц назад и в нефтеном институте рассказали, и все-таки хорошо, что Наталья настоял на проведении практикума, и за время этого практикумы мы 4 статьи создали <связывая>, чеченские студенты. Ну и конкурсы, про конкурсы уже довольно много было сказано, естественно, все это мы тоже вносим. Что касается вот этого самого последнего нашего конкурса, то в Чеченскую было создано 107 статей, в Осетинской 68, в Лизгинской 52 вот про аварскую я сказал, 15 статей созданы и доработано. И в русской Википедии для сравнения просто, насколько возможно даже в плане пиар сделал Дмитрий Жуков и коллеги. Если в первом конкурсе «Вики любят Кавказ» на русском языке про Кавказ было написано 144 статьи, то буквально по итогам завершившегося конкурса, который 31 октября закончился, было создано 370 статей на русском. То есть это и про Северный Кавказ, ну, скорее, там чаще, именно участники из русской википедии чаще про Закавказье пишут. Ну, например, вот осетины, они очень любят писать, и в Чеченской, по-моему, википедии тоже такое было, пишут статьи, например, про Карачаеву-Черкесию, про Дегею, там, про Сочи, да, то есть, ну, главное, чтобы не про себя, там, по Устою, про себя нельзя писать, а так тоже это зачитывается. Так что вот это вот такие краткие итоги группы участников википедистов Северного Кавказа. В принципе, у нас пленарные доклады, насколько я понимаю, завершены. Но еще у нас Саид хочет сказать, нужно микрофон говорить. В 2017 году я делал доклад в Чеченскую википедию. В то время Чеченский раздел в мире был на 44-м месте. Вот. За три года мы переместились на 10 ступеней. Э, вот сейчас, на данный момент, мы находимся на 34-м месте среди всех мировых вот этих разделов. В России мы после русского языка находимся на втором месте. Да, да, да. да э, Умар э, Тахергеран, который, он помог, он создал... Помог татарам, помог татарам создать примерно около 150 тысяч статей, буквально, которые, ну, вот эти кода статей, да, и они на третье место сейчас переместились, преодолев порога 200 тысяч. Ну, то есть, да, то есть, уже опыт чеченской Википедии помогает и другим региональным разделам. да, и э, пленарные доклады у нас закончились, и у нас по плану последнее это обсуждение идет. Это как могут другие, э, другие проекты фонда Викимедия, дорогие, другие проекты Викимедия, просто так правильно говорить, сейчас Владимир Владимирович меня ругать начнет, самое. другие проекты Викимедия, как могут помочь развиваться языкам народов России и в том числе помогать региональным разделам Википедии. Тут самые яркие примеры, которые я всегда привожу, это, наверное, Викисклад, склад, это такое глобальное собрание. Да. да. Хорошо. Помимо того, что, наверное, Владимир Владимирович может включить какую-нибудь такую интересную страничку, где можно различные проекты, если бы у нас еще интернет появился. То есть фонд Викимедии, он заведует не только Википедии. Но еще и многими проектами, которые помогают Википедии в плане распространения свободных знаний, либо дополнения, либо просто помощи. То есть, например, нельзя же в Википедию заливать, условно говоря, свободные тексты, какую-нибудь поэму Пушкина. Ну зачем, это не статья будет, это просто поэма Пушкина. Но на нее авторских прав уже нет. Поэтому эту поэму можно загрузить на Вики, э, Вики-теку. Викитеку. Викитека, да, называется такой проект, туда можно заливать тексты свободных произведений. Вот. Либо автор современный, который сказал, вот я разрешаю вам мои тексты грузить, куда хотите, что хотите, то с ними менее, вот. ну, юридически он это должен подтвердить. Да? Либо уже этот автор уже умер больше ста лет назад, ну, там различные уже всякие юридические, непреконные юридические оценки. И тогда такие тексты можно грузить в Викитеку. Есть вики словарь. Бывает такое слово, про которое статью особо не напишешь. Там. Например, что-нибудь типа того, что ежели, ежели, может, нет, не описываем про слово ежели целую статью отдельно. А вот ежели, все равно интересно, откуда ежели взялось такое слово. И тогда есть такие активисты, филологи, как правило, это лингвисты, они создают статью про слово ежели в вики словаре. И полностью разбор делают этого слова. Итак, различные вики-словари на различных языках существуют. На чеченском, по-моему, не существует, но, по-моему, вики-словарь есть на башкирском, если не ошибаюсь. Да? Вот. Есть вики-тека на якутском языке, на сахаме. Вот. И, по-моему, вики-тека на башкирском тоже. То есть у нас вот эти самые проекты, которые вспомогательные, они существуют в основном все на русском языке. Вот. На, ну Все проекты, естественно, на русском языке есть. А на региональных это такой вот, якутские, башкирский только там пару проектов. Вот этих. То есть в случае чего, если человек увлечен там, заливкой свободных текстов, он может, например, помочь создать чеченскую викитеку. А, ну вот эти самые... Да, да. В принципе, если переведено 100% самых обязательных системных сообщений для Википедии, они в основном подходят и для других проектов, ну, потому что там удалить, там список наблюдений, это общий для всех. Да? Какие-то есть системные сообщения для отдельных проектов. Создать какую-нибудь там словарную статью. Ну да, но их не так много таких. Да. Итак, Википедия – это, безусловно, самый главный проект. Для того, чтобы загрузить свободные изображения, существует Вики-склад Самое большое в мире собрание свободных изображений. Больше 65 миллионов файлов там. То есть в основном это фотографии, изображения, картинки, но есть также и видео под свободными изображениями. Есть проект Викиданные. Это была инициатива Викимедиа Германия, где, ну, это лучше, конечно же, был Владимир Владимирович рассказал, но как бы то ни было, я попробую своими словами сказать веки данных о каждом явлении в мире делают какие-то определения. Вот, например, возьмем, что такое библиотека. Библиотека – это учреждение. В нем что делать? Там, оно общественное учреждение. Да. Да, да. Или там какой-нибудь, например, Владимир Владимирович Путин. Что это такое? Это род человек. Это мужской. Что он занимается там, допустим, работал где в КГБ, ФСБ, правительство Российской Федерации и так далее. Да, например, город какой-нибудь, население, численность, там какой-нибудь языковой, полувозрастной состав там и так далее по странам. И, в принципе, эти веки данные они дают в математическом, структурированном, табличном виде. Всю информацию. И оттуда можно, в принципе, нужную тебе информацию вычленять или выгружать. и Многие сейчас даже карточки, как вот Саид, например, говорил про это, карточку ставишь, например, карточка персона. И там с помощью шаблона подкачивается куча-куча данных. Например, персонам мы написали, статью про какого-нибудь боксера, да? вот. и там сразу видно дата, место рождения. Там, Может быть, если есть фотография, то тоже она подтягивает из Вики-склада его свободную фотографию. Он, допустим, даже могут, если есть такое, в каком он клубе состоит, ну и так далее. Там, может быть, как победитель, олимпийский чемпион каких-то там, Пекина, например. например. Вот. Это Вики-данные очень такой интересный проект. С ним очень активно Google взаимодействует. И даже если вы в Google в чем-нибудь вобьете, то, как правило, вам, скорее всего, из вики данных будет подтягиваться информация, если у него такое есть. Ну и там все взаимодействие с Википедией. Дальше следующее, это мета Вики. Там решаются такие координационные административные вопросы. Например, в малых языковых разделах. Вот почему у нас проблемы были и в Чеченской Википедии, и в Резкинской. Потому что нету своих, своих бюрократов. Это самые высокие звания в Википедии, в русской, например. То есть если есть в разделе бюрократ, то, соответственно, он может сам назначать и снимать администраторов по решению сообщества, то а в Лезгинской и Чеченской, например, Википедии, а тем более, там сообщество слишком маленькое для того, чтобы у него был собственный бюрократ. Поэтому приходится каждый раз бегать на мету и сказать, вот у нас выборы были, нужно минимум 5 администраторов, собственно, их было в Лезгинской 5, но 3 были неактивных, мы их сняли. Да. И еще и сообщество желательно человек, чтобы 20 было. В Башкирской есть, потому что у них больше 20 человек активное сообщество. У них есть бюрократ один теперь остался. Викитека, это я сказал, да, оригинальный текст. Вики-учебник, это там создаются учебники и руководство. Ну, в принципе, очень малопопулярный а проект. Там буквально, например, в русском в этой самой учебники там, по-моему, один или два участника максимум. Ну, в общем, все хотят. Вики-цитатник. Это тоже интересный, прикольный такой проект. Похож на на Викитеку, но только там вики-цитаты из разных, из фильмов и, и например, там Хотели, как лучше получилось, как всегда, который вот этот самый наш министр говорил. <laughs> ну, то есть там есть, можно из художественных произведений, а можно там, допустим, знаменитые люди. Да. Инкубатор вики -медиа», там выращиваются новые проекты не только Википедии, но и вот эти вот самые, еще перечисленные, там, Викитека на Чеченском, например. Такой проект даже тоже, по-моему, заготовка есть, но кто бы ей занимался. Вот. Вики-новости. Рус... Среди российских разделов существуют только русские вики-новости, но там есть такой интересный инструмент. Вы можете написать новость на русском. Например, в Национальной библиотеке Чеченской Республики состоялся вики-семинар в 2020-м. И вот, вот тут выступали там, Олег Абарников, Дмитрий Жуков, Наталья Сенаторова и так далее, Вабагар Сангнеев. Вот. Это, что они говорили и так далее, и так далее, все на русском написали, загрузили фотки, которые сначала на ЮКИСКЛАЗ загрузили, а потом загрузили э, сюда вот эту новость. А потом можете взять и перевести эту новость на чеченский язык. То есть э, здесь местное сообщество решило что поддерживать такую мультиязычность на языках народов России. На чеченском, по-моему, ни одной новости нет, а на Лизвинском пару штук есть, я заставлял там их, нет, их нет, авторов э, написать. Но такая возможность есть. Но в принципе, в идеале лучше создавать, уж если заниматься викиновостями, создавать непосредственно отдельный раздел, там, чеченский, урок. там, соответственно, пишут не статьи, а новостные события, такие выращиваются самодельные журналисты. Вики-гид, вики здесь путеводители создаются, но чем примечательным вики лично для меня, это тем, что они создали огромное количество табличек, по всем регионам Российской Федерации, еще и раздробили их по городам, по районам, в которых представили таблички всех памятников местного, регионального, федерального значения. И там первым пунктом идет, первым, вернее, столбиком идет фотография. И можно наглядно посмотреть, есть ли свободные фотографии того или иного памятника. Вот я, например, в рамках конкурса Вики любят памятники, которые к тебе проходил, загрузил 68 фотографий э, города Орла. Вот, вот этих вот э, ячеек, вот этих вот строчек, не было 68 памятников, никаких фотографий. Я побегал в прошлом году по Орлу и 68 фоток понадел различных это, домов, там, этих, там памятник Пушкина был, я его издали сфотографировал, чтобы эти любители удалять фотографии с Вики Склада ко мне не придрались а есть там такие любители, я его издали сфотографировал, он, типа, занимает меньше 50% объема фотографий бюст этого бюста. Хотя этот биос был создан в 1828 году, поэтому его юридически никто не сможет удалить, эта фотография. Но я перестраховался. И для тех, кто любит краеведение, может, в принципе, там, со студентами, например, со школьниками, например, походить по городу, понаставить, например, своей google карте какой-нибудь этих точек, и понафотографировать эти фотографии Грозного, например, или там Наурского района, просто ориентируясь на эти таблички, которые викигидовцы подготовили. и грузить нужно на Вики-Склад, обставлять вот эти таблички, ориентироваться по вот этим табличкам, которые викикидовцы. Очень интересный, мне кажется, проект, который стимулирует, как бы стимулирует... Улучшение, увеличение цифрового рейтинга, что ли, каждого отдельного региона в плане закрытия свободных изображений своих объектов культурного наследия различного уровня. Вики-виды. Скорее всего, этот проект скоро закроется, потому что там просто виды описываются, а это все можно на вики-данных описывать. Медиа-вики. -а -а -а, Здесь вот этот самый движок в медиа-вики, на котором работают все сайты фонда вики его здесь постоянно обновляют, улучшают, улучшают. И можно с этого сайта скачать движок медиавики и сделать свою собственную энциклопедию. Как я, собственно, поступил уже лет 10 назад, создал энциклопедию Уругайского футбола. То есть она такая же, как Википедия, но там только все про Ургайскую футбол. Ну, я сам за хостинг плачу, свой собственный сайт сделал, вот, ну и так далее. Причем вот все бесплатно, естественно. Вот. А те переводы, которые интерфейс осуществляется, они тоже делаются бесплатно. И с каждой новой версии перевода все улучшается и улучшаются. То есть это огромное такое, в том числе, возможности для развития своего бизнеса. Многие сайты они делают свою корпоративную какую-нибудь дикую э, энциклопедию. Например, я работал, когда переводчиком-автором статей, э, мы создали корпоративную энциклопедию упаковки. Там все про упаковку было. Я предложил нашему сессадмину, давайте на Вики-движке сделаем. Он до сих пор работает уже. Я уже как 8 лет назад уводился оттуда, он этот сайт до сих пор существует. Энципопедия упаковки. Вики словарь, про него я уже говорил. Там просто берется слово и расчленяется, там, условно говоря, по слогам, его семантическая структура, откуда он произошел, корень, какие синонимы, и еще интервики какие-нибудь. Вот, и по падежам, как оно склоняется. Ну, как известно, на Кавказ, в кавказских языках очень много падежей, вот, а в русском всего лишь 6, но всегда такая табличка там присутствует, если по падежам можно склонить. И, наконец, вики университет. тут примерно то же самое, что и Вики-учебник, но там целые подготавливаются курсы, и там тоже один-два участника максимум активных тоже. То есть, как видите, есть очень интересные проекты, далеко не далеко есть не очень интересные проекты, но я думаю, что, в принципе... Самое такое интересное направление, помимо написания статей на чеченском языке, это фотографирование. Фотографировать, я думаю, многие любят. Фотоаппараты сейчас уже, вернее, даже не фотоаппараты, а камеры мобильных телефонов позволяют вполне делать качественные фотографии. Можно зайти на Викигид, открыть город Грозный, посмотреть, что там очень много объектов не отфотографировано или там свой родной район какой-нибудь. Вот, и, и начать ходить по городу вот это очень важно очень важно большое спасибо я думаю что еще у кого-нибудь есть что добавить дмитрий дмитрий отказывается наталья владимир владимирович в развивается и суть его заключается в том, чтобы э, строить автоматически э, э, ну, предложение, вообще всю информацию строить автоматически по данным данных и как сказать вот подход. к есть они не проект там в себе, а это некое формальное хранилище. Э, знаний в формальном виде, по которым можно строить как более простой способ, это строить таблички, по табличкам, то, что Олег сказал, вот, но более сложные вещи будут строить через какое-то время. Это, наверное, больше ничего. А, а в, а в а идею, она должна использовать автоматические связи ну проект, да, я дам Итак, поскольку мы сократили объем за счет убирания обеда, мы можем закончить наш, нашу Вики-конференцию намного раньше. Но у нас еще остается очень важное, важнейшее мероприятие – это вручение призов тем участникам, которые до нас доехали и призов, и выразить еще и благодарность Национальной библиотеке Чеченской Республики за то, что уже второй год нас терпит и нас принимает. Вот, вот эта часть вручается Наталье Сенаторовой. Наталья Борис Борисовна. Я бесконечно, призна... бесконечно признательна, и я влюбилась в вашу библиотеку, и были любезно значит, нам передали фонд, мы поэтому редкий фонд отдали, а с нашей стороны, так сказать, от нашего... от нашего стола, вашего стола у нас Библиотеки есть, я все время забываю, Московский институт социально культурных программ, это называется у нас. Это научно исследовательская работа в лаборатории детей развития городской среды и культуры, и здесь есть исследование возрастной группы наименее вовлеченных в культурную жизнь Москвы. это можно экстраполировать. эту книжку мы всем дарим, потому что это интересное исследование, для понимания своей аудитории. Вот. А, да, это это наше авторство. Да, да. Еще мы сотрудничаем, популяризируем, опять же, такой жанр, как лекции. Да? И у нас вот есть Егор Таков, известнейший такой популяризатор русской культуры. Вот он выпустил книжку, где собраны все русские произведения, самые значимые. И это написано, это очень книжка рассказывающая в трех словах о всей русской литературе то есть как он читает лекции так он узнает собственно и мы ее тоже всем дарим для того чтобы можно просто и довольно популярно говорить о русской культуре это тоже значит это прекрасное здание тяжелое языке мне это это культура а, мировых, а, мировых а городов доклад да, а что что, что? Да. Это 18 год, но это все еще актуально. Тут как раз рассказывается о таких, таких обра культура, так сказать, скажу, культурных учреждениях, которые образуют город. И это очень приятно читать, что там очень много про библиотеки во всех столицах. Да. И как мы из Москвы, мы дарим тоже прекрасные знание, подышное знание. Это цвет... Архит... архитектуре московского модерна, а, тоже у нас подарочное такое здание. Вот. Ва. Это... Красота. Красота. Красота. Спасибо вам большое, то, что поддерживаете наше движение и... Труд, да. поддерживать труда. поддерживает мы поддерживаем, но все-таки вот, все вот что-то вот, молодежь тоже вот, расшатается, да? Расшевелить, значит, как она пассивна у нас. Спасибо большое, Но на самом деле я хочу сказать, что мы подписаны, вот всяких чат точно подписан на вашу страничку. Очень интересно за ней наблюдать, особенно в Инстаграме. У вас очень красивый, интересный проект, очень интересные фотографии. Я даже своим девочкам молодым предложила. Вот девочки мне тут соврать Я сказала, зайдите на сайт и Инстаграм Некрасов, посмотрите, как они работают, что там интересно. Я так поняла, у вас там очень креативные молодые люди работают, да? очень креативные. Мне кажется, сегодня именно этой категории не хватает нашей библиотеки. Мы, вот это я честно говорю. хотя у нас достаточно такая академическая, такая консервативная республика, мы как-то есть ряд есть мероприятий, которые мы не можем проводить в силу того, что какие-то ну, поведенческих мотивов. Но и тем не менее очень интересные проекты, которые можно было у вас перенять. Где у вас книга и фотографии делаете, это просто супер. И каждый раз, где вы подбираете этих людей. Либо вы их одеваете сами, либо они к вам случайно заходят в библиотеку. Может быть, нам тоже есть какой-то смысл продолжить этот проект? Да, вот, вот очень интересно. Я не знала, что он семейный, я думала, это ваш проект. Всемирные проекты, есть музейные, есть библиотечные. Вот мы участвуем в библиотечном проекте ⁇ Книги тышут ⁇ Если сейчас у кого-то есть Инстаграм, зайдите, посмотрите. Это проект, где книги везут в разные точки мира. И, собственно, на фоне обло... То есть обложка совпадает полностью с пейзажем. Довольно такая тяжелая вещь. Я все время куда-то еду, когда везу. Это вещь, которую делают не только мы, это делают еще много людей, но мы ее делаем, мы такие как-то авангард, мы такие передовое совсем звено. Что-что-что? Передовики, да. Это, это вот движение. Потом есть еще есть мировое букфейс называется, это когда обложка на обложке книжки есть изображение человеческого лица, и оно продолжается. Это, это тоже всемирная а, такая, как это сказать, акция, именно как раз по, по хэштегу. И есть еще несколько акций, которые мы продолжаем, это как раз браворная бумага, у нас есть фонд редкой книги, большой, там есть памятник года, и у нас довольно большая общая коллекция браворной бумаги, и мы тоже ее поддерживаем, то есть она, она уникальная, Кажд, каждая, каждая страница Поэтому их публикуют, и все библиотеки, которые обладают коллекциями этой работной бумаги, они тоже выкладывают их в интернет. И у нас еще есть, ряд, мы выкладываем фалари, еще что-то. И когда есть акции, которые привязаны конкретно к каким-то датам, когда весь мир, вот как в Ночь музеев, делает какие-то акции, мы тоже их поддерживаем, заранее готовимся, знаем. Вот можно у нас в Инстаграме посмотреть, какие акции библиотечные сообщества вам поддерживаются. Это прям на, как раз на уровне вашей национальной библиотеки. Да, такие, да, вам за вами будут наблюдать, смотреть, и все остальные библиотеки будут делать. Это несложно, совершенно, это несложно. Спасибо большое еще за книги, огромное спасибо. Олег, спасибо вам. Сегодня... А, да, да, я здесь... Все, спасибо за подарки. Мы церемонию продолжим, вручение. Сейчас, сейчас Дмитрий приступит, а я... Сейчас, секундочку. Мы в хронологическом порядке. У нас есть участник, который больше всех своих, своего подарка ждет. Это Вячеслав Иванов, который занял третье место в конкурсе «Вики любит футбол», который летом проходил. Всем уже разослали, раздали. У него так получилось, что он случайно уехал в Абхазию отдыхать, вот, и э, не дополучил своего приза. И наконец-то в Розном он получит свою футболку, пожалуйста, Вячеслав, сюда, хотите? Суарес – это легенда уругвайского футбола. Лучше бомбардировал историю сборной Уругвая, был чемпионата мира, обладатель Кубка Америки и так далее, и так далее. Вот это уругайская футболка, как Да, солнышко – это на флаге уругвайса. Кстати, Саид тоже получил футболку сборной Уругвая. А теперь переходим к конкурсу. «Вики любит Кавказ» и Дмитрий Жуков, глобальный организатор этого конкурса, привез, привез из Ростова-на-Дону подарки. Первое место, в, не, наверное, начнем. Второе место в чеченском разделе Википедии занял Абулакар Самбиев. За второе место он впервые участвовал в конкурсах в чеченской Википедии, сходу занял второе место. Библиотеки, библиотеке, электронные читалки, там немного живут, не совсем правильно презентовать, но это очень хорошая нужная штука, к дороге по меньшей мере нужно да, вот. Очень искренне благодарим за участие, надеемся, что вы с нами продолжали участие. Первое место в Осетинской, нет, второе место в Осетинской Википедии занял, опять-таки, Вячеслав Иванов. И ему дарится точно такой же приз, электронная читалка. Я хочу отметить, что это первый, да, сидим. А это также, да. Давай, Александр. Да, спасибо большое, надеюсь, что также вы будете продолжать. Да, первое место участница УАЛИОН заняла в этом году. В прошлом году минимальный такой, как это называется, норматив как раз один-единственный Вячеслав выполнил. Вот. А в этом году и Вячеслав второе место выполнил норматив, и за первое место УАЛИОН участница. Ну, по-моему, как раз первая сеть. И ну и, наконец, первое место, единственный присутствующий наш победитель в этом зале. Это участник Саид Мисарбиев в чеченской википедии. Также он занял первое место и в прошлом году тоже. Ландшафт. Да, мы надеемся, что на этом планшете можно читать различные источники, на основании их писать статьи. Писать, наверное, не очень удобно, лучше тогда. Разбер... Разберемся. Это я не знаю, это в чем проблема. Что-то с Вики-движком, это да, эта проблема есть. Но я уже знаю, я уже дублирую всегда письма на почту. Да. Спасибо еще раз. Итак, в принципе, по плану у нас все завершается. Я думаю, что заключительным словом нужно, чтобы выступили наш директор Wikimedia.ru, Владимир Владимирович Лидейко. И соответствие тоже мы должны, просто обязаны дать слово. Давайте, Владимир Владимирович, с вас начнем. Олег, извините, наверное, я, наверное, открою. Буквально у меня пару слов, которые ценны. Давайте отдуваться придется нашему директору библиотеки. Отдуваться не будем, тем более, что я, к сожалению, у на сегодня мало людей, немного, поскольку нам все-таки Роспотребнадзор запрещает собирать более 30 человек, это именно в прошлый раз нас было гораздо больше, нам запрещаются большие, сборы людей, но тем не менее мы постарались собрать людей. Я думаю, так да, поймала традиция в ноябре каждый ноябрь собираться. Я думаю, мы не будем нарушать эту традицию. И вот, наверное, один из пунктов вашей выкидки. Каждый год, напомню, там мы в бане ходим, а мы в ноябре в Чеченскую республику приезжаете. На самом деле, огромное спасибо. Это действительно очень интересный проект. Я говорю искренне, а, спасибо за книги, спасибо, что вы приезжаете, и спасибо нам за то, что вы действительно бескорыстно делаете то, наверное, что очень многие, 95% людей просто не захотят делать. Здесь, мало, прозвучала мысль, что это все бесплатно делается, а мы как-то вот этот век быстрых технологий, мы как-то забыли делать добро, мы как-то все больше… Переходим какие-то денежные плоскости, а вы это все делаете искренне, за что огромное спасибо. Я думаю, благодаря вот вам, вашему проекту, у ученцев, есть возможность больше узнать об осетинах, осетина большого, узнать, оборачается и так далее. И только так, вы может быть единый, когда мы узнаем друг друга, мы сильны, мы любим друг друга, и мы едино-сильное государство. Спасибо вам большое, что приехали, ждем вас в гости. Спасибо за организацию большой, за теплый прием и, наконец-таки, я должен как ведущий передать слово Владимиру Владимировичу. Я тоже в свою очередь хочу сказать всем огромное спасибо, кто смог туда приехать. Особое спасибо за прием, потому что без нее было бы гораздо сложнее нам. И вообще, я хочу сказать, что мы пытались проводить региональные семинары в разных местах. Но пока ну, вот именно последовательно, когда и год у год, понятно, что есть интерес, и вот сегодня вот я тоже вижу очень такой интерес заинтересованных стран вот, И есть интерес к ураганию, это пока только тот и я на деле, надеюсь, что в следующем году мы тоже все встретимся. Вот, а сейчас да, всем спасибо и, наверное, закрываем. Если нет ни у кого-то таких вопросов. Завершать. Так, я завершаю трансляцию, да?